Мне нравится моя работа очень сильно, капец, как я люблю фоткать. Сейчас поеду я на другую съемку. Мероприятие какое-то разыгрывать машину будут. Постоянные а клиенты. Не будем называть букмекерскую контору, но вы все сами увидите. Поехали, фоткать. Я думаю что она будет разыгрывать ну, пойдем пока внутрь ну, привет здесь покротят шматы за наша охраня за наши игроки любимые родненькие вот так я с Вороня. Это что у тебя? А, пышка. Как дела? Всем салам. Всем здравствуйте. Думаю, сколько людей. На втором этаже тоже. Ооо, ты тоже здесь. А, на не литься, что, больше всех надо, что ну, всем включили сюда, да? Здрасте. Здрасте. Всем добрый вечер. Как вы носик жару? Чуть подробче как-нибудь. Как вы носите? Вот Дай -го срочно. Чего Нормально? Ну Обратите. Ну, похлопайте, что нибудь скажите, вы сидите за они крепят, как вот бы, пришли, сейчас ко мне человек спустится, что люди все такие там злые. но человек вместе, я говорю, брат, ты не понимаешь, что они все радуются. Просто стоят такие грозные, не знаю, у них грозное лицо. А они радуются, я не обращаю внимания. Ты же радуешься, у всех же хорошее настроение. Правильно? Ну честно. Ну давайте похлопаем еще раз. Сегодня у нас свадьба. Почему-то на этом мероприятии тоже присутствую я. Короче, мы находимся в музее Туганова. А... У нас не сегодня свадьба. Мы находимся в музее Туганова. Это... Ученик Репина, человек, который основал художественную школу э, в нашей республике. Сейчас проходит выставка как раз его работы. Здесь четыре зала. В одном из залов находятся работы, которые раньше хранились в водохранилище и никогда больше не выпускались. Мы это тоже посмотрим. Но у нас сегодня главное это будет backstage со а, свадьбой фотосессии. сессии. А? То есть, мало того, успеваем, мало того, что я сейчас буду снимать здесь, да, а? Ну вот она будет мя... Короче, мало того, что я буду снимать здесь. Потом я пойду на свою основную работу и буду снимать еще и там. Нормально тебе нравится, главное, чтобы тебе нравилось. Вот, пойду на свою основную работу, снимать закрытый сезон в филармонии. Кстати, почему я здесь знаю, что происходит? Потому что здесь я что делала, правильно снимала. Сейчас мы находимся в синем зале. Здесь впервые выставляются эскизы к театральным постановкам. Просто любые эскизы, которые рисовал сам Маграбек Дуганов. Много-много лет все это хранилось в фондах музея. И сейчас, в год 140-летия, со дня рождения основоположника художественной школы Республики, все это теперь выставляется, выставляется впервые. Афонограф в естественной среде. Посмотри, посмотри что у меня между ног. У тебя? У кого? У меня. а я это думала. Когда лень держать телефон руками, держите его ногами. У тебя целый подоконник здесь с моим телефоном. У жопу. а а На тебя еще не накричали, что ты сидишь на подоконнике? Пока нет. Ждем? Да. Лютую. Не, она, кстати, это что-то. Это потому что ты и глазки строил? Нет, потому что он деньги платим. А, я думала, потому что ей нравятся молодые да. мальчики, для нее ты молодой. Всего-то тридцать. 30... Я для нее очень-очень очень, -очень, -очень много. Ю... Юнец, против. Наверное, правнуки старше меня. Да конечно. Если кто-то старше тебя же. Ну, если она возраста моей бабушки. А, ну то правнуки не старше тебя. Ну, Давай с... рассказывай, что сегодня будешь делать. Фоткать. А, почему фотка это в музее вообще так можно? Потому что они боятся в эту жару а, mm. скачуриться. Ну блин. А Ну да, там жарко 30-10 миллионов 30, градусов. Тридцать десять, да. чтобы меньше сейчас 30-10 миллионов а. градусов. Угу. И не знаю, как им, но мне пять или четыре дня в горах. С этой жарой было нормально. Ну, блин, в горах. Может да. быть, поэтому тебе потом. температура, чем здесь. Там не 30-10 а -а -а. Если и фоткают, то один день делайте, что хотите со мной. Хоть на луну. Какое платье у тебя? Стой, стой, стой. Вот а здесь даже ветра нет. Стой, не пью, не пью. Там тоже тут фоткается, там козы, там наша машина, там горы. Тут очень много людей. Мы сейчас поедем чуть подальше. Вверх Там будет наша качеля. Всеми нами любимая качеля в очередной раз. И сегодня у нас такая. Не-невеста. -не -не да. В Москве гуляют двое. Рядом с девушкой проходит. И он ему говорит: Слушай, Ань, хочешь москвичку попробовать? И она типа чу? И он ему протягивает конфету. походу это не сейчас Нет, это вот прям вот всякие вот эти вот вайнеры делали. Вот сейчас будет у нас москвичка Ярославов кричать. Посмотрим. Все, тебе нравится? Да. обещала не кричать она и не кричала так ощущение Ну так немножечко дренами отлично когда говорят что типа я не хочу там там уже все фоткались на самом деле одно и то же место с разными людьми с два, Раз? два. Да, я сюда чуть Странно. Когда поехали в этот город, там ветер, знаешь, как Вообще-то это не я не хотела. А почему выбрали именно в музее фотографироваться? Смотрите, давайте Это самое. что я уже заляпала, А я чуть-чуть не Нет, я не Да, все уже нормально. Они Когда я их получу? Когда ты, я тебе говорил, что в работе что-то. Mm -hmm. И вот. И что, когда они дали? <говорит> я я можно, Да, все вместе. И ты только под небо сказал, у немножко висит. Под небо, тогда надо забирать что-то сюда. Ну, ты скинешь мы <говорит> Да. Все здесь жарче, чем на улице. Можешь прямо так положить? Вот, отлично, да. Еще наклон сделай головой. Во. Спину держим. Я такой умный, взял вспышку, а синхронизатор не взял. Я вам сейчас даже готовлю Да я, я не смущаюсь! не смущаюсь. Еще тянись к ней. И, наверное, сделай букет, чуть-чуть согни руку. Вот, и выше потяни, королево, ближе. Теперь от него чуть-чуть отворачивайся. Знаешь, вот сейчас смущение сыграй. Вот прям знаешь, смотри, ты на него смотришь и потом вот так отвернулась от него и дает чуть-чуть улыбку, серьезно. Будет. Ну, давай, давай. Я уже мокрый. Блин, очень тяжело здесь. Mm -hmm. Довольно тремя месяцами своей жизни. Mm -hmm. Что бы сейчас делать? Поели? Mm -hmm. В такую жару хочется кушать? Mm -hmm. О, mm -hmm. А что самое классное в совместной жизни? Совместная жизнь. Сейчас как святая, светишься. Да, ты, да. А тебя? Да. Да. Лена, Диана у нас тоже здесь нормальные, девочки такие красивые. Не, Анатолий, что-то серьезное ее здесь стоят. Ну, поможем а девушку? Давай. Давай, снег, снег. Что ты такая сильная? Что, на приори есть? Ну подойди, может я подойду, скажу, я уже фоткался. Смотри мне еще раз. У меня хочет сторона левая, ты можешь подойти правая столь. Подожди, вот с телефоном сфотографируйся. А, Обавлять я прошу. Это... Ну, когда у тебя еще Samsung был, что ты тоже стоишь? С водами ходит его. Ребят, очень интересный вопрос. Я думаю, если тут увлекается.. Автомобилями где он должен знать, хотя я сам близкий недавно по этому знал. Под каким именем продавали знаменитый автомобиль Запорожец в Финляндии? Ялта! Ялта! Откуда ты знаешь? Историю чего? Запорожец. Тебе интересна была история студия Запорожец? Первая машина Запорожец. 20 сентября, вот первая машина Запорожец, это прям... Ты <свист> же <свист> дашь, мой. Нет? Нет? Она не даст. <свист> Ребят, сразу говорю, человек, который выигрывает камни, я просто вот по-братски прошу. Вот этого пацана потом просто не забыть Этот человек сейчас выиграет, вытащит билет, который выиграет камни. Ну, машина. Да? Справедливо же что, пацаны, не обиди, так? По-братски же будет? Да. Скажи честно, так же? Все заругано. отставай! Давай, вот так, да, попади, давай, короче, попадки, блин, подкидывай! Ах, блин! Немально ну, ссамвар, да ссамвар! Ага! Вот, вот этот билет выиграл, Камень! А, и я пока не скажу, пока мне приотлично, чёрт не, не пилин. Пять штук. Ключи от Камри у меня, билет тоже у меня. За ногу-то таки, за что Марты Гэль, ничьи на урон. Да братуха, Камри, я думаю, никому кроме нас не нужна. 176.041. Мои поздравления, ты выиграл, Камри. Я надеюсь, что он здесь, и те, кто не выиграет сейчас, вот бы его не было, вот бы его не было, да, и еще раз его пропустили. Что ты? Ну, можно же, да? Сегодня ему исполнилось 18 лет. Вот человек, который вы играли, сегодня его уже очень сильно поздравили. Сейчас тебе максимально надо вытягивать постоянно и не, не профиль, а примерно как он чуть-чуть сюда. Да, вот вот так будь. Теперь смотри, теперь наклони голову сюда, еще вот так, но также в эту сторону повернуты. Да, все, теперь смотри, ты э, такой э, взгляд, ты смотрел на нее, на плечо, да. И в этот момент ты просто отвел свои глаза в сторону, направо. Только глаза, тогда mm -hmm. наклони на голову сюда, Вот так, и э, Нейра тоже вниз опусти, посмотри на его руку. Да, да, да, ого, отлично. Уже запрессовала, как жарко. Ой, в этом, все. этом а, Наверное, чуть-чуть плечо сильно назад сделай, но ничего чуть Чуть-чуть плечо сильно назад. Да. Смотри на меня. У тебя плечо вот так сейчас. Тебе надо шею открыть, это надо вот так сделать. Назад и вниз. Да. И букет опусти прям. Либо положи на подоконник. И возьмитесь за руки. Внизу. Да, да. Прям понюхай, какой у него этот парфюм. Сжарка? Сжарка. Идите вот сюда, встаньте, чуть в мне. Даже вот сюда, встаньте, чтобы свет было больше. И сейчас скажу, как лучше сделать, смотри. Здрасте. Ну что, Жорик, как тебя? Кто вчера? Слушай, такой этот план классный. Ты лошадь. Его не видно. Да, вот с одной стороны, чтобы ты засвеченный не был. Ой, О, где Жорик? Давайте поиграем в игру, найди Жорика. Где Жорик? Depth? Шарик. О, он с гендерными признаками. Это яйца Ченисхана. Все, что нужно поймёшь, да? Какой Не заходи туда туда, сфоткать. Спить. это фонда хранения их я честно думаю что картины которые никогда в жизни нигде не выставлялись хранятся как он тут они хранились здесь в этом mm -hmm. я вот так хочу ну хочешь иди поставь их сейчас я попробую сделать что-нибудь давай сломай весь музей жарик жарик Сейчас, сейчас, сейчас, не уплыви сама. Не уплыви сама. Подожди. пойдем на улицу <свес> от открывай вдруг это не от нее поздравляю тебя Она не живет. давай попрыгну типа открой а дверь вот это о, вот так, постой, подожди. Нет, а где что, Владимиров? Посчастливее. А <счетливее> а, <счетливее> Марата, ты поставил лайк э, под мой комментарий <счетливее> про футболку? Когда <счетливее> Не, это когда? <счетливее> вот ты сегодня про него сказал. Про, про что? Про футболку. А? А про футболку? Что за футбол? Надо? Я тебе написал, бай Вайда, футболка. а <смех> все, это <смех> ты, бля? Не, ну картинка яркая, а ты такой, там, тусклый. Я Глянь, такой тип, вот, бля, гали меня, знаете, блядь, я сейчас вот сюда ехал, клянусь, у меня кроссовки дай габко, у меня порванные кроссовки были, блядь. Я вот в порванные кроссовках <смех> хожу, блядь, <смех> у меня жена заёбывает, блядь. блядь, <смех> бля, бля, не я могу, мне похуй, да вот мод не покупаю и татыр я заначиваю. борщусь Журик. А? Всем бы такую работу. С другой стороны он вот там тоже. Все, сейчас вот теперь просто подними, грязь, теперь, чтобы она пока вы дошли высохла. Ну, что, Звание не рукожоп взять? переходит. Теперь рукожоп ничего. Нет, он тоже рукожоп. Онтамик был. А, да, смысл обычная водичка? Нет, обычная нет. Урна. Вот так просто. вообще. я не иду с ними. Я знаю, что машины идешь. Да. Пока, спасибо. Пока, да, пока. Муси. Чей туфля? Да. Ну что тебе ты, Золушка? Кто найдет твою туфлю? Да. Будет Кто обязан муси, да? жениться на тебе. Я на нем. оставляю девочек попробуй делать я попробуй перешагнуть а, Не, ты должна сесть попробуй. вон туда на забор сядь а, да. Блин, а, это как? очень 깨끗. холодно я вам отвечаю Поднимаю. Ладно. Дошла. В принципе можешь вылазить. Там постой Прям по ветру встань Вот такое уж есть Одно красивое место Грязное Прям возле дороги Очень красиво только если бы налево повернулась, во! Прямо идеально. А стой так? Мостик убрали, все тут заросло, пиликаешь. Медленнее иди, медленнее и туда смотри. Все, вот так стой да, ну, ты не стыдь, я не ну все давай пока ну все мы закончили наша девочка ушла босиком потому что она потеряла свою обувь и пришлось ей идти босичком. Ну вот так вот получилось